Здравствуйте, кого? Геннадий Петрович, Да, слушаю. Просто, да, пропадаете, да, слушаю. Звоним вам, касательно задолженности, просрочен длительный период времени, оплату не производите по карту, кредитному, по какой причине? Скажите, пожалуйста. А причина, как повлияет на разрешение этого вопроса? Ну, вы можете и имеете это право, знаете. Хорошо. Какая причина? Скажите, пожалуйста. А как это разрешит возникшую ситуацию-то? Геннадий Петрович, может, не стоит на вопрос на вопросом отвечать? Вы можете ответить на данный вопрос. Я не думаю, что он сложно для вас. Так я могу, а зачем? Значит, надо нам это раз спрашивать. Мы не просто так знаем. Ну, объясните, зачем вам это? А как во... вы Нет. Хочу узнать, зачем вам нужна эта информация. Нам она нужна, раз мы спрашиваем. А зачем? Чтобы мы понимали, на каком основании клиент позволяет себе нарушать договорные отношения. Это, во-первых. А во-вторых, согласно данной информации, мы будем понимать, что дальше делать с вашими договорами. Может, может, вы не хотите платить. Либо вы можете не платить по какой-то другой причине, например. Вы не работаете, может, вы болеете, либо еще что-то другое. Ну, да, в принципе, так и есть. Что именно? Ну, все, что мы назвали. То есть не хотите, не работаете и болеете, да? Ну, что-то одно из двух надо э исключить. Геннадий Петрович, корректно можно ответить на данный вопрос? Неужели это так сложно сделать? Да. А почему у вас такая сложность возникает, отвечать на подобные вопросы? Ну, потому что вопрос некорректен. И неуместен. Корректный. Это ваше, конечно же, личное мнение, а, но а, для банка это важно. Во-первых, хорошо, вы можете не отвечать, я не могу вас заставить отвечать на... Вопрос. Совершенно верно. Но раз, я продолжу. Но раз вы не хотите а, продолжать данный диалог таким образом, чтобы отвечать на наши вопросы, значит мы можем рассматривать вариант, как вы не хотите с банком регулировать вопрос в Абгазии. Скажите, пожалуйста, вы заинтересованы перед банком так же задуматься? Что, она имеется? На имеется, вы знаете это. А в каком размере? Две карты кредитной у вас задолженности а, находятся в меде, также начисляется на ежедневные основе. Uh -huh. Я сейчас разучу, но при этом я вас информирую о том, что вам любые требования погасить просроченного задолженности а, до 16 сентября текущего года в порядке. Что касается суммы долга, необходимая компания, составлять она у вас будет 446 700 рублей. А mm. плату намерен вы производите, и Ну, а когда сотрудники банка перестанут нарушать тридцатый э, федеральный закон... Какое нарушение? Ну, а вы почитайте, с чего должна была начаться беседа. А как вы это можете подтвердить? Я не обязана вам подтверждать. Я вам озвучила, доказывать я не обязана. Ну, а как я э, смогу убедиться в том, что вы это вы? Послушайте, Геннадий Петрович, во-первых, вы сейчас занимаетесь манипуляциями. А, то есть, я так понимаю, вы не особо хотите сейчас разговаривать касательно вашей просроченной задушности. По этой сеть сейчас сейчас пытаетесь подходить на данного разговора. Но предупреждая сразу, это не получится. Есть, если вы по телефону не можете Uh -huh. Я вас информирую о том, что ваши договоры находятся на этапе расторжения. Порядка 308 тысяч может быть выставлено по одной карте, и по, данным, кстати, uh -huh. по второй карте, а далее это сголовье денег, что для полудистого засканчивания транспортных системных приставов. Ну, вы тут вводите меня в заблуждение, поскольку э, исковое производство не может быть, да? Вот, и иск Не может быть. Но... Не может быть. А потому что сумма недостаточная для иска, для того, чтобы сразу иск подавать. Геннадий Петрович, а с чего вы вообще решили, что какая-то должна быть определенная сумма, когда банк э, подает целый сумм? А, то есть вы даже не знаете закон. А, извините, какое у вас образование? Во-первых, а у нас никаких фиксированных сумм не существует, за которые вам может быть не Ага. А, это во-первых. Во образование А это не ваша личная жизнь. Если вы вступаете в публичные переговоры, коим сейчас мы занимаемся, да, вот и действуете от имени банка. то, Соответственно, вы хотя бы должны элементарные вещи знать, на которые вы могли бы ссылаться. Вы говорите, вы, вы сейчас, подождите, вы сказали о том, что банк может пойти в суд, правильно, с исковым заявлением. Вот этими словами вы меня вводите в заблуждение. Нет. Нет, потому что банк сначала должен сходить с заявлением о выдаче судебного приказа. Ну, девушка, ну Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации ж никто не отменял. Там четко сказано о том, что сначала происходит судебное производство, да? При сумме... и. Да вы что такое говорите? Либо мировой судья. Вот, да. Мировой судья. До до а до каковой суммы? До какой суммы выносится? Угу. Ну, говорится хорошо. Да? Да. Спасибо большое. Я вам еще раз говорю, нет определенной суммы, из которой банк может пойти в суд. Угу. А, здесь уже согласно логике. Если, например, у вас там была задушина примерно 50 тысяч, либо там 100 тысяч как правило, у нас уже делало дополнительное коллекторское агентство, а не продать делают суд. Потому что проще такие договоры продать. Нет, подождите, подождите, подождите, подождите. Вы вот сейчас сказали хорошее словосочетание. Продать договор. А как договор может быть продан на основании чего? Агентский <кур Canadian> договор подписывается коллекторским агентством. Это просит офис-буске за требование третье действительно. Ну, при агентском договоре не передаются никакие права. Там дается поручение агенту выполнить определенные действия. А права требования никак не передаются. Вы опять меня. Вы, вы, вы вводите меня в заблуждение, девушка. Чего это делаете? Вы долго лучше вы закроете, пожалуйста, да? Я, конечно, сейчас вас перебила, прошу прощения, но вы сейчас всеми путями уклонять от ответов, на которые одно вопросы, которые я вам задаю. Четыреста сорок шесть тысяч девятьсот рублей. От вас будет выступать на шестнадцатое февраля. Зачем вам ответ на этот вопрос? Вы мне вы мне изначально не ответили на этот вопрос. Ну зачем вам это? По завершению разговора буду окончательно заключение передавать руководству на основании чего будет приниматься решение, касательно последующего этапа взыскания в вашем договоре. На добровольной основе, если вы не можешь. Девушка, а решение а решение касательно это как? Как может решение приниматься касательно? Почему вы не говорите, я не понимаю? Ну... Слушайте предложение, пожалуйста. Так я, ваш, я, я, я, я, я ваше словосочетание повторил. Вы предложение э до конца не дослушаете? Решение принимается касательно. Как решение может быть принято касательно? А вы, вы до конца предложение дослушали, что мне сейчас говорится об этом? А дальше уже смысла нет. Просто слово «касательно» оно здесь неуместно в этом предложении. Геннадий Петрович, Ай. вы манипуляцией прекращается заниматься, прошло? Да это не манипуляция. Это обычно... А требование банка. Вы не планируете выполнять правду. А требование было? Я вам это озвучила. 446 тысячи 500 рублей. Погатить на этот банк до сентября. А как требования можно озвучить? Вы сейчас опять сказали ерунду какую-то. Как может быть озвучить? Озвучить можно фильм. Озвучить можно песню. Но вы не в той должности, чтобы озвучивать. Ну, что, банка. Вы со мной Я понимаю, вы сейчас, и, в всего разговор, и, спорить. и, кстати, треб требование и, кстати, требования нельзя озвучивать. Его можно предъявить. Это ни к чему, Геннадий Петрович, со мной в разговор спорить. Так вы будете предъявлять требования или озвучивать? По крайней мере, хорошим результатом это не предъявит. А, также я вас информирую, если дело до суда, то на вас могут лечь дополнительные расходы на судебный процесс. Ведь будет больше исполнительских сборов, приставов, которые составляют 7% от задолженности. В основании федерального закона 229. Ну, про, про 7% это в, тол, тол, только в том случае, если будет возбуждено, во-первых, исполнительное производство, и если э, требования судебного пристава не будут выполнены, установлены им срок. Правильно? Если вы меня внимательно слушали, как раз-таки Угу. А, казалось, будет. а зачем вы говорите то, что может и не быть? Вам закон это запрещает делать? Я говорю то, что может быть Я вам не говорила гарантированно, что это произойдет Прекратите, пожалуйста, что он может стоять ну, Девушка, 230 закон, он же совсем маленький, он не очень большой Всего-то статей-то несколько, -то, которые, о которых вас обязывают знать наизусть да, их там совсем на одной, на одной руке вот пальцев хватит. Вот. Прощение, сейчас вынуждена вас перебить. Петрович, с вами а, на эту тему больше разговаривать не намерена. Вы не можете вести... Так это вы не можете вести конструкт Вы же не ведете конструктивный разговор. Я задаю вопрос, вы от него уклоняетесь. Вы, начина... вы начинаете нагло врать, передергивая 230 закон и требования гражданского кодекса. Еще и гражданско процессуальное запустили, да? Вот, то есть... Да, вот три, представляете, три закона вы нарушаете. Петрович, и вы вот понимаете? просто. Никак а Нет, не Да. А, за, а, за, а за, за то, что вы пытаетесь ввести в заблуждение еще и от службы судебных приставов вам может штраф прилететь, правильно? Геннадий Петрович, вы чем Скажите, пожалуйста. Я, я сейчас с вами общаюсь. Я, я ответил на вопрос. Я с вами сейчас.. Вопрос, где вы работаете? Я с вами сейчас общаюсь. Я не говорю, что вы делаете 7 минуту. Я спрашиваю, где вы работаете? Так я ответил на вопрос. Это не работа. А, приговор с банка. Опять-таки лжи. Это это это, это, это, это, это, лж... это лживая информация, что вы сотрудник банка. Место работы вашего. Пожалуйста. А вы озвучите свое место работы? Банк ВТБ. Нет, вы не там работаете. Да? Ты уверена в этом? Абсолютно. Я с вами спорить на всем не буду. Я доказывать так ничего не буду. На днях мы предназначены выставки. Ой, кстати, по поводу, по, по, по, по поводу сотрудников службы безопасности. А вы знаете, сколько вообще этих сотрудников в нашем городе? В каждом городе? Ну а в нашем, вот в моем городе сколько сотрудников, вы знаете? Это нужно будет, я знаю. Знаю. Ну, так вы это не знаете. Я вам подскажу трое. Если мне это нужно, будет. Я я вам подсказал уже. Три человека. Я а я ну. спрашиваю, я спрашиваю. Так да. Я задавал вам вопрос, а вы не можете ответить. А раз не можете ответить, я еще раз повторно ставлю вас в очередной, даже, не, это уже не повторно, это уже раз в пятый, наверное, ставлю под сомнение, что вы сотрудник банка. А То есть, есть вы, вы, элементарные вещи, вы элементарные вещи не знаете для того, чтобы быть сотрудником банка, тем более в отделе взыскания. Скажите, пожалуйста, пожалуйста. Городов. Ну а зачем мне это? Вот в данный момент. А зачем тогда мне эта информация, которую вы мне озвучили? Ну, вы же сказали о том, что э, ждите о том, что они приедут. Я э, я я, задаю, я и задаю вопрос, сколько людей мне ждать, сколько вил готовить. Я могу. Я могу вы не вас, да, я слушаю вас. Я договорю, во-первых, я сижу я нахожусь и работаю в Москве Поэтому сколько у вас сотрудников Еще сейчас ни к чему. Я запрос направлю к к Руководителю Сотрудников службы безопасности А он же сам назначил кому И когда выезжать так. Здесь Я закрыл эту тему? Нет Более того я вам скажу Что ни один из этих Трех сотрудников банка Не осуществляет Выездные мероприятия девушка, вы меня опять вводите. Ну, я-то с ними знаком лично. Да? да. А я вижу другую информацию, что в этом городе не три сотрудника. Во-первых, есть а, начальник отдела. Так. Во-первых. А во-вторых, количество сотрудников показывает не три, как вы говорите, угу. пять человек. Пять. Ну, два за штатом просто, да. Не надо, Петрович, эта тема сейчас ни к чему, вы отходите теми путями, а тема нашей... А uh, вы, и, может... Всего, а вы... А вы, может, подскажете, на каком этаже находится служба безопасности во, во всем здании? А хорошо, главный офис где находится? В вашем городе? Да, да, да. да. Куда? Ну, если кредитор... Кибероспект, дом 28. Угу. А что там в ориентире? Я не буду больше отвечать на ваши вопросы. Я не живу в вашем городе, поэтому вопросы сейчас неуместны. Геннадий Петрович, возвращаемся к теме вашей задолженности. Еще раз задаю вопрос. На 16 сентября 446 тысячи рублей от вас поступают? Я же отвечал на этот вопрос. Зачем вам ответ на этот вопрос? Ваш постоянный номер телефона, пожалуйста, озвучится а для связи с вами какой? -то? Не менялся. Какой? последние четырех... 4... Зачем? Ну, если вы позвонили, значит, вы до меня Зачем вам все остальное? по номерам телефона. Я... А зачем это? Не задавайте подобные вопросы. Ну, так... Значит, это необходимо. Ну так это кому необходимо? Мне это необходимо? Необходимо. Ну так вы узнавайте. А... Петрович, адрес регистрации, пожалуйста, озвучьте. Не менялся. Какой? Озвучьте Зачем? Нужно, значит. Кому? На. Кому Кому вам? А вы, вы а, а вы это кто? А вы это кто? представитель банка. Да? А на каком основании? Что на каком основании? Вы являетесь представителем банка. Вы сейчас о чем говорите? Вы понимаете вопросы, которые вы задаете? Да, а вы, наверное, не понимаете и не знаете ответа. Потому что я являюсь сотрудником бизнес работы, поэтому я и представляю себя. А на каком основании? Я разговор с вами, от отказа, направляю пусть они... Да не было отказа, не было отказа. Вы... То есть вы не можете даже ответить, что вы работаете там по какому-то договору, правильно? Или вы работаете вне договора? Или вы работаете не по договору? Нет, ли, лично, лично, да. лично вы. Звонку, а когда он состоится? А когда это будет? Алло? Алло? Какая смешная девушка-то. Алло? Алло? Я просто как-то, ну, по-людски хотел, как-то по понятиям. Не вопрос. Можем и по понятиям. Слушай сюда, дядя, Ответь нам на вопрос... Ты брал кредит на ферму, и у тебя склероз. А чтоб ты смог подняться и за год жирно жить, С мир рассчитаться, процент свой потушить. Но ты решил, наверное, что мы здесь чудаки. Нет, ты решил неверно, мы здесь не дураки. Мы у тебя отсудим всю ферму и жилье. Фортуна обожает дешевое шуе. Братан, ты влипа по полной, ты вешайся братан, Тебе испортил карты ты, доверчивый ботан. Фортуна не слепая, фортуна зырит все. И ты не попадайся под колесо ее. А если не вернешь ты фортуне долг назад, она тебе покажет свой роскошный зад. Есть у фортуны дочка Фемида, и звать ее. Она поставит точку на всем твоем досье. Сидеть тебе на нарах и там курить бамбук. Хотел ты взять за даром Фемиду на испуг. Поэтому, папаша, читайте договор, печати и подпись, ваша, закончен разговор. Да, чиняк. Ну вот как-то так. Это если по понятиям.